здравствуйте уважаемые заказчики те кто смотрит это видео это видео специально я записываю для вас в этом видео в долгом видео Оно будет наверное на час мы разберем полностью нашу сантехническую сборку я расскажу разные моменты на которые стоит обратить внимание в этом видео вы поймете для себя какие детали для вас нужны какие детали для вас не критичны потому что любая деталь она сама по себе стоит недорого но так или иначе, в совокупности этих деталей у нас получается огромная сумма денежных средств. Чтобы дать вам возможность не просто поставить себе эту сборку, а дать вам возможность действительно понять за каждую деталь, за нужность этой детали в вашей сборке, собственно, будет это видео. Мы разберем в этом видео нашу стандартную сборку, которую мы собираем на всех абсолютно объектах, мы разберем Разные материалы разных брендов. И вы, исходя из этого, можете сделать максимально для себя комфортные условия с точки зрения ценообразования. В плане того, что вас никто не принуждает покупать всю эту сборку, допустим, устанавливать. Да? Мы вам просто даем максимум информации для того, чтобы вы могли облегчить для себя этот выбор. И вот эта видеоинструкция для вас при выборе, во-первых, того материала, допустим, который вы будете устанавливать себе. Вы сами для себя поймете, почему стоит или не стоит ставить такой материал. И это видео, как некая видеоинструкция, потом на долгие годы, за что каждая деталь отвечает, допустим. И что, собственно говоря, с ней в той или иной ситуации необходимо будет сделать. Что мы имеем обычно от застройщика? Это вот такую сборку. Если дом невысотный, то вот эти детали может не быть, это регулятор давления. Но а, вообще по нормам в обычных жилых домах у нас есть отсекающий кран. Изначально все это начинается вот с этой вот детали, это муфта комбинированная. А, обычно разводка сейчас во всех новостройках это полипропилен. Здесь стоит муфта комбинированная с наружной резьбой, на которую накручивается кран. То есть у этой муфты выпирает участок резьбы, на нее наворачивается кран. Это уже само по себе не есть хорошо, по причине того, что эта деталь часто лопается по резьбе. Полипропилен гребаный, блин. Смотрите, что творится. Это полипропилен продвало. Мы ее обычно заменяем на Такую же деталь, только со внутренней резьбой, чтобы кран вкручивался внутрь. Либо ставим переходной ниппель из бронзы. Смотрите, у нас тоже присутствует на нашей сборке кран. Такой же, только это немец, бренд называется Вентроп. В чем разница вот этого крана и вот этого крана? Здесь кран, у него вот такой вот барашек, за который приходится усилие создавать пальцами. То есть вы закрываете и открываете этот кран пальцами. Вы не можете этот кран обхватить. Здесь же кран. Вы можете его закрыть, открыть пальцами, также вы можете его э, открыть или закрыть целым хватом кисти. То есть вы взяли за вот этот барашек и повернули, или открыли, или закрыли. Эти краны, производитель говорит о том, что они не закисают, соответственно, не будет создаваться вот таких моментов, когда вы не можете дозакрыть кран по причине того, что он просто залип. Эти краны, э, за счет того, что у них есть увеличенный рычаг, вы так или иначе в любом случае закроете, в, в отличие вот от этих кранов. Если вы не до конца закроете кран, вы должны понимать, что у вас по э, трубопроводу просто будет вода сочиться. И если у вас где-то идет какая-то протечка и для закрытый кран, то, соответственно, никакие ремонтные, регламентные работы вы производить не можете. Смотрите, у нас стоит система от протечек. Это у нас вот такой комплекс. Это система от протечек Нептун. Почему стоит поставить а, эту а, систему от протечек? По причине того, что у вас в ванной комнате, либо в санузле, либо на кухне находятся потребители, которые подключаются с помощью шланга. То есть гибкая подводка, которая уходит у вас от смесителя на кухне, от смесителя на раковине, которая у вас уходит а, шлангом на стиральную машинку, либо на посудомоечную машинку. Это все гибкое соединение, то есть это все шланг. Так или иначе, он находится в металлической оплетке или нет. Но у шланга есть определенный ресурс. Никто не задумывается о том, что раз в определенный промежуток времени стоит менять эти шланги. Мы живем десятилетиями с этими шлангами и думаем, что ничего не произойдет. Так вот, на случай того, что шланги не заменены, а если что-то вдруг произошло, то у вас под каждым потребителем, который имеет различные, допустим, назначения, там унитаз, раковина, стиральная машинка, посудомоечная машинка, либо это может быть вообще кухонная зона и кухонная мойка, там будут располагаться датчики системы от протечек, которые в случае любого возникновения, допустим, воды на поверхности пола либо кухонного гарнитура Будут это сигнализировать, передавать сигнал на блок управления. Блок управления будет в автоматическом режиме закрывать вот эти электромеханические краны. И тем самым вы избежите протечки. Есть разные системы по сборке. Вот мы сейчас за систему Нептун. Есть система Гидролог, есть система Аквастораж. Объясню, почему Нептун. У Нептуна, смотрите, у него что есть? Вот такая сборка. Здесь можно установить дополнительные модули, которые вам позволят. То есть модуль, вот он. Вот модуль, вот отдельный модуль в слот ставится, вот здесь отдельный модуль. Каждый модуль а, отвечает за то или иное направление. К примеру, у вас дома нет телеметрии, то есть у вас а, стоит обычный счетчик от застройщика, либо часто застройщики ставят счетчики вот с таким проводом, то есть это телеметрия, но никуда эту телеметрию не подключают, потому что у них никакой нет общей системы, куда все показания счетчиков будут передаваться если мы говорим про систему от протечек Нептун, то мы можем поставить сюда модуль расширения и подключить к нему счетчики с телеметрии, как в нашем случае. И мы сможем через приложение отслеживать показания счетчиков. То есть вы получаете за счет вот этих мозгов получаете функционал, который будет в вашем телефоне. Также за счет этой системы от протечек Нептун вы получаете управление со смартфона электромеханическими кранами. Вам приходят в любое время дня и ночи уведомления, если что-то произошло, где-то потек какой-то датчик, у вас приходит, что у вас протечка датчика такого-то, у вас закрываются краны и встает все в аварийный режим. То есть вы получаете информирование себя о каких-то случаях подтопления, затопления или еще чего-то подобного. Значит, дальше. Смотрите, что у нас есть в этой сборке? У нас стоит после системы от протечек, косой фильтр косой фильтр это фильтр который отвечает за ту фракцию мусора который у нас вообще в системе находится то есть по трубам летит так или иначе различные мусора калины и все прочее так вот чтобы сдержать этот мусор и чтобы он дальше не пошел в вашу систему ставится обязательно косой фильтр от застройщика он тоже имеется просто размер самого фильтра этого и этого он разный вес разный и материал разный здесь Фильтр это бронза, здесь это фильтр латунь. Значит, посмотрите дальше по сборке, что у нас здесь. То есть этот фильтр, как и здесь, он стандартно ставится в сборке, просто он улучшенный. Его исключить из этой сборки нельзя. Дальше, у нас здесь стоит редуктор давления с манометром, вот эта деталь. От застройщика также присутствует редуктор давления с манометром. Единственный момент какой, это Китай, это Немец. У этих проблема, они подтекают вот здесь, то есть это тот участок, где они регулируют шток. Для чего нужен регулятор давления? Смотрите, вот у вас, допустим, котельная внутри вашего жилого комплекса, либо город, дает, к примеру, давление там, 4 атмосферы вот в дом. И значит, смотрите, когда происходит какая-то аварийная ситуация, допустим, в городе, либо в котельне, в том районе, собственно говоря, где подключена ваша сборка. И эти шланги просто от того, что увеличивается кратно в несколько раз давление, они просто могут лопнуть, не выдержать нагрузки. По причине того, что вся система, когда вот эти краны открыты, вы должны понимать, что все шланги, которые есть внутри помещения, они стоят под нагрузкой. До тех пор, пока вы не откроете кран или смеситель, или, или что-то не сольете. То есть они всегда стоят под давлением. Так вот, если город дал э, повышенное количество вот этих бар давления, то ваши шланги могут просто лопнуть вот эта деталь почему собственно ее и ставит тоже застройщик по нормам потому что эта деталь она регулирует она ограничивает на входе на входе вошло 10 к примеру да а мы можем ее снивелировать до 4 дальше смотрите у нас по сборке у нас немножко детали поменены регулятор давления дальше стоит обратный клапан здесь тоже присутствуют сборки от застройщика обратный клапан что здесь что здесь просто они разные этот прямой сквозной проход а тут какой-то вот такой похож на фильтр значит объясню для чего нужен обратный клапан смотрите убирать ли обратный клапан из сборки или нет ну наверное нет объясню почему смотрите мы когда когда у нас отсутствует в системе горячая вода что происходит у нас есть на входе два крана холодный и горячий кран и когда мы пользуемся холодным и горячим водоснабжением, и когда у нас у смесителей бежит горячая вода, вот этот кран у нас находится в таком положении. Он пропускает через себя воду. Когда у нас выключают горячую воду, то что происходит? Мы открываем смеситель, мы его открыли, у нас бежит вода. И если здесь не будет, если здесь не будет горячей воды, то и у нас не будет стоять обратного клапана этого, да, то у нас что будет происходить? Смотрите. Вода по холодному трубопроводу заходит в смеситель. В смесителе внутри кранбуксы, которая стоит вот здесь, в голове, она смешивается. Часть у вас воды уходит на потребителя, то есть вы моете руки холодной воды, а часть, смешивая здесь, уходит обратно у вас в систему. И через вот эту всю сборку она проходит на горячую, возвращается и уходит у вас вот сюда. И потом она уходит у вас в систему, просто в общий дымовой стояк. То есть у вас происходит перерасход. Обратный клапан он служит для чего? У вас в одном направлении вода прошла, потом, когда она пытается войти через горячую, то она не может войти, потому что обратный клапан пропускает только в одном направлении, а в обратном систему он не пропускает. Вот и все. Тут, если залипнет внутри вот эта пластинка, то чтобы разобрать эту сборку, если она залипла сильно, вам придется разобрать полностью от счетчика, снимать пломбы, вот, срывать пломбы, да, откручивать этот, откручивать этот, откручивать этот, тыкать в него шток карандашиком, чтобы приподнять его, и потом обратно все забирать, собирать и опломбировать заново в счетчик. В нашем случае у бренда Винтроп у него сверху есть вот такая гайка. Гайка скручивается, там шток. Вы его ткнули, закрутили через прокладочку, все, вопросов больше нет. Дальше, смотрите, по сборке стоит счетчик. В нашем случае стоит с телеметрией, потому что мы его можем подключить на систему управления Нептун. Здесь стоит от застройщика обычный счетчик. Но если даже, говорю, у вас нет телеметрии, то вы можете поставить себе счетчик с телеметрией, подключить его на блок управления, и у вас будут показания все передаваться на <coughs> ваш смартфон. Дальше, значит, смотрите, стоит у нас здесь а, фильтр 95 микрон. У нас здесь фильтр стоит, потом дальше фильтр стоит, и еще дальше фильтр стоит. Казалось бы, зачем? Значит, смотрите, этот фильтр у нас грубой очистки, то есть на простом языке фильтрует на себе какие-то крупные окалины, а вот этот фильтр, он уже микро-такие окалины, микро-мусор. <coughs> вот если интересно, то можно здесь увидеть будет, как на нем собирается некая ржавчина. И вот этот фильтр, для чего он ставится? Этот фильтр для того, чтобы, допустим, вот здесь присутствует на смесителе аэратор. Вот здесь такая резиночка, может быть, какие-то микро-такие, как микродуш может быть, все прочее. У вас присутствует гигиенический душ, допустим, на квартире, либо биде стоит, даже тот же унитаз, стиральная машинка. Потом у вас может быть посудомоечная машинка. Если не ставить вот такие фильтры, то ресурс того же аэратора на смесителе, он будет меньше. Его придется скручивать, его придется чаще прочищать. Поэтому, чтобы не допускать того, что ваша сборка, сантехника, та дорогая, которую вы ставите, засорялась, Ставится фильтр на 95 микрон. Это достаточно мелкий фильтр. Этот фильтр самопромывной. Что это значит? Вот здесь у нас вот такой вот участок трубы сделан. да? Вы открыли фильтр. В него поступает под давлением вода. Вы его крутите. Фильтр промывается. Вы его закрываете и все. Как определить, что фильтр забился? Первое. Можно открыть кран да, и понять, что вода стала бежать плохо, к примеру. Можно установить два вот таких манометра, которые будут показывать а, перепад, разницу. То есть, смотрите, у нас здесь сейчас ты три атмосферы, здесь и здесь. Если у нас здесь ты три атмосферы, а здесь ты 2, либо полторы, либо одна, значит ваш фильтр забился. Увидев разницу на этих приборах, вы можете понять, что вам пора почистить фильтр. Вы его открыли, промыли, прокрутили, уравняли давление на одинаковое, и вы можете понимать, что ваша система вся находится в полной работоспособности. А Что еще манометр позволяет? Он позволяет увидеть скачки. Вот здесь у нас на горячей, вот в этом доме, часто скачет вода. То есть она с двух до четырех может скакнуть просто туда-сюда, но после регулятора давления здесь у нас всегда стоит троечка, которую мы для себя настроили. То есть из улучшений, что можно отсюда убрать? Можно убрать манометры, и вы, в принципе, сможете сами по себе определить на открытии и закрытии воды, достаточно ли вам давление или недостаточно. Можете промыть просто фильтр, и уже будет хорошо. Вот. Фильтр ставить обязательно. Мы раньше ставили разные фильтры, пробовали. Но, как показывает практика, вот эти фильтры, во-первых, они достаточно плотные с точки зрения, точнее, толстые, с точки зрения материала, который там используется, вот этот материал, и они не лопаются. Плюс ко всему, здесь сетка, которая не прогнивает и не ржавеет. Вот это положительный момент. Потому что через время мы открывали эти фильтры на обычных дешевых и они просто сетки там нет. То есть, как бы фильтр емкость есть, а сетки нет. Дальше, значит, смотрите, у нас стоит после этой сборки гейзер, э, там стоит картридж «Арагон-3». Он отвечает за примеси тяжелых металлов. Что это значит? Это вот тот белый налет, который вы получаете везде абсолютно на своей сантехнике, черная она, белая или какая-то. Он сначала белый, потом он становится рыжий, а потом вы его просто не можете оттереть. Он минимизирует проявление налета, но он их полностью не убирает, вы должны это понимать. Но тем не менее, он минимизирует. Минимизирует, значит, увеличивает срок службы ваших, опять же, аэраторов, гигиенического душа, тропического душа, вот эта большая душевая лейка, систему инсталляции. Он увеличивает срок службы. Вот тех деталей, которые отвечают за смыв, за подачу воды и за все прочее. В чем плюс вот этого, допустим, фильтра, в отличие от того, какой вы фильтр, в принципе, можете поставить и удешевить тем самым сборку? Здесь есть вот такой кран. Для чего? Можно поставить емкость. Когда вы закрыли вот этот кран, у вас в системе, ну, как сказать, есть давление. Вы берете, стравливаете давление, то есть у вас вот в этой емкости... Она была полная, а стала вот такая, к примеру. Вы слили с нее воду, и когда вы с нее воду слили, вы откручиваете вот эту гайку, и теперь вы уже не боясь, что вы обольетесь, вы просто берете эту колбу и сливаете в унитаз, меняете картридж и в обратном порядке. Закрыли кранчик, закинули туда картридж, поставили вот этот хомут и его закрутили. Есть другие виды колб, которые накручиваются сами, у которых, значит, надо усилие, чтобы их накрутить. И если вы сделали перекос по резьбе, то у вас в этом месте он будет подтекать. Но если вы один раз неправильно его по резьбе закрутили, он у вас будет подтекать всегда. Менять придется саму колбу. Значит, есть карты, э, колбы другие, у которых вот здесь вместо вот этого хомута идет вот такая круглая гайка. И в нее вставляется ключ, которым вы заворачиваете. Вот. Но я могу сказать, как мужик, Который ставил и заворачивал, что мне было сложно открутить и закрутить его. По моей жене это было сделать вообще невозможно, потому что усилие бешеное, она не может закрутить, он постоянно подтекал. Поэтому мы нашли оптимальный вариант, который идет вот здесь, с хомутом сверху. Двигаясь дальше, по этой сборке мы приходим вот в этот участок. Здесь у нас стоит компенсатор гидроудара, и дальше мы видим гребенку. Смотрите: в сборке от застройщика таких деталей нет, потому что. Застройщик не видит в них никакого смысла. Я же вам расскажу, в чем заключается смысл вот в этих деталях. Смотрите, вот здесь стоит компенсатор гидроудара. Что это такое и за что он отвечает? Компенсатор гидроудара, представим, что это просто шарик, который во время того, когда создается внутри системы давление какое-то излишнее, он удувается. А потом этот шарик, когда давление уходит, он сдувается. А когда же может возникнуть, собственно говоря, вот это излишнее давление внутри системы? Смотрите. Вот что у нас обычно есть внутри квартиры. У нас есть унитаз, у нас есть стиральная посудомоечная машина, у нас есть смеситель, как здесь, допустим, да? И как мы открываем обычно э, кран? Мы подходим, если у нас примерно такая сборка. Мы подошли, помыли руки, закрыли. Да? То есть мы это не делаем плавненько как-то, да? То есть у нас нет такого, что мы закрываем краны плавно мы не берем рычажок или там мы не заворачиваем это все плавненько мы это правда делаем на автомате когда у нас смотрите что происходит мы открываем кран вода у нас летит из той системы всей сюда и выдается здесь сейчас у нас система находится максимально в безопасности по причине того что она стоит не под высоким давлением в момент когда я закрываю кран и в этот момент та вода, которая под давлением летела вот отсюда, она втыкается в забор, в некий такой барьер. И когда она втыкается в этот барьер, начинается обратный отток. И она по вашим трубам, возвращаясь сюда, начинает где-то искать расширение. Это могут быть шланги под смеситель, это могут быть шланги на кухне под смеситель, это может быть стиральная, посудомоечная машина, к примеру. Что можно по этому участку сказать? Смотрите. Можно делать коллекторную сборку, можно не делать коллекторную сборку. Если не делать коллекторную сборку, что может быть? Смотрите. У вас, к примеру, вот эта труба. Дальше у вас компенсатор гидроудара. И, собственно говоря, все. И у вас пошла отсюда одна труба. И одна труба у вас пошла на все потребители. А это значит, что? Вот у нас здесь есть унитаз. Дальше у нас здесь писсуар. Дальше у нас здесь есть смеситель. И вот на эти три потребителя у нас идет одна труба, а соответственно, значит, есть вероятность повышенного перепада давления при смытии, допустим, унитаза, письюара, э, либо открытии э, смесителя. То есть некий перепад, вы когда смываете здесь, то там у вас сразу давление падает. Вот. Это минимизирует уже э, этот нюанс, объясню сейчас почему. Но сама суть-то даже не здесь. У вас пошла, представим, отсюда труба сюда, там стоит тройник, потом от тройника пошла сюда, потом дальше отсюда пошла, допустим, через э, тройник на тот потребитель. И получается, что у вас внутри стены, в тех участках, где вы абсолютно не можете э, осмотреть этот узел, у вас есть соединение. То, которое нельзя никогда будет обслужить в случае, только если вы не раздолбите этот участок, не откроете и не посмотрите, да, что у вас, собственно, протечка. В этом же случае, когда у нас есть коллекторная сборка, у нас каждый потребитель выведен отдельно. То есть, смотрите, это у нас унитаз, это у нас письюар, это у нас э, раковина, и дальше через стенку унитаз, а дальше у нас на выставке унитаз, допустим, стоит. Вот, на каждого потребителя ушла своя цельная труба, и получается, что у вас в этом участке одно соединение, и там, где труба подключается, к смесителю, к шлангу гибкой подводки и там второе соединение, а внутри всей стены на, всем протяженности, на всей протяженности у вас цельный участок трубы, нет никаких допсоединений дальше смотрите если вы производите какой-то регламентный ремонт каких-то потребителей допустим смеситель, что-то у вас потекло, вы хотите его промыть или еще что-то, либо не бежит вода вам надо скинуть гайку на гибкой подводке то вы будете вынуждены полностью закрыть общий кран, который заходит в квартиру, если вы не используете систему а, вот этой гребенки. То есть, так как у вас одна труба идет, вся последовательно каждый потребитель, то, соответственно, вы должны закрыть один кран, и все, вся ваша квартира в этот момент не будет пользоваться ни туалетом, ни там, раковиной, ничем абсолютно, потому что вы изолировали полностью квартиру от воды. Если же у вас произошла какая-то аварийная ситуация, да, на каком-то конкретном потребителе, вы просто закрываете вот этот кран на гребенке, и все, остальными кранами вы можете пользоваться. Остальными потребителями, да, э, там, унитазом, раковином, ванным, вы можете пользоваться. Это никто не поймет до тех пор, пока он не пройдет в жизни ситуацию, когда вы просто несколько дней на выходные попадете с каким-нибудь э, смесителем, который у вас по какой-то причине вышел из строя, и вы перекроете просто кран. Все и вы будете вынуждены ждать, либо а, звать сантехников, чтобы они навернули вам а, какую-то заглушку там и все прочее. В этой же системе вы сами себе хозяева. Вы, а, понимая, что у вас происходит какая-то ситуация нештатная, закрываете потребителя. Каждый потребитель здесь подписан сверху. Вот, вы закрыли, все, пожалуйста, проводите регламентные работы, всем остальным вы пользуетесь. Вот это плюс а, этих а, значит, ребенок. Есть несколько разновидностей гребенок. Вот, вот это бренд «Авентроп», есть бренд а, «ТЦ». Мы сейчас тоже им уделим внимание, потому что бренд «ТЦ» стоит дешевле, чем Aventrop. Вот, Сейчас мы про это поговорим. И мы с вами сейчас поговорим про вот эти фильтры. Да, какие они бывают, что там внутри стоит за сетка. Также мы разберем с вами обратные клапаны, про которые я вам говорил. Давайте перейдем в офис. Что хочется сказать относительно э, канализационных труб, которые устанавливают э, подрядчики-застройщики, застройщики, неважно, как бы вы это ни называли. Смотрите, мы тоже их стараемся заменить. Вот есть трубы э, толстостенные, а есть трубы тонкостенные. И вот э, насчет труб у нас есть дополнительное видео на YouTube, где мы разбирали вот этот момент. Но в чем суть? Те руки, которые ставят эти трубы, они тоже э, у... У подрядчика-застройщика они ну, бывают ненадлежащего качества, то есть не специалисты. Смотрите, вот у нас действующая канализация. Тут видно, что там по ней все это текло. Вот. Мы ее сняли с объекта. Что с этой канализацией не так? Она была пробита. То есть она была пробита и установлена вдоль стены, то есть в углу. Ее не видно было. Мы пришли на объект, у нас присутствует запах. Мы начали осматривать трубу, трогать, да, она просто пробита, но тем не менее пробита и установлена. Эти трубы, они тонкостенные, они очень слабые. Да, конечно, никто на этих трубах прыгать не будет, но момент какой. Из-за того, что они тонкостенные, по ним, вот когда все летит, то создается завихрень и, и достаточно большой шум. Вот Есть другая труба. Это тоже снята труба с объекта, это уже толстостенная, хорошая труба, но те руки, которые устанавливали эти, э, эту трубу, э, они тоже не являлись, видимо, специалистами. Они заколотили эту трубу молотком, она вся исколочена, мы полностью вырезали этот участок, чтобы полностью заменить весь стояк. Э, и тоже присутствовал запах. Ладно, они ее заколотили, там прокладки внутри нет, то есть они заколотили без прокладки и присутствовал запах на объекте. Вот, поэтому... Даже хороший материал, даже хороший материал, как вот, допустим, ТЦ, его также можно испортить, как и вот канализации, как и все остальное. Поэтому те люди, которые не имеют определенной квалификации, собирать вот эти ответственные узлы, они, по сути, не должны и не могут. Вот. Но, тем не менее, они их собирают. А в итоге мы получаем, или заказчик получает, или собственник вообще жилья, получает то, что у него вот такая происходит история. Поэтому... Обязательно стоит обращать на это внимание, обязательно стоит э, заменять э, эти трубы, потому что там или, там или ну, где-то в другом месте, допустим. Представьте, вот здесь нет резинки, соединение собрано корректно, но резинки нет. И вода, в принципе, первое время она бежать не будет, потому что домом новостройкой не так часто пользуются, там в основном мастера. А когда потом все туда заселятся, когда все заселятся, да, и вы живете на каком-то промежуточном этаже, а не верхнем, если вы живете на верхнем, у вас может просто присутствовать запах. Если вы живете на каком-то нижнем этаже или просто да, над вами несколько этажей, и там кто-то сливает ванну, унитаз или что-то еще, у вас может образоваться здесь течь. Но этот у вас уже узел закрыт, этот узел у вас уже... Вот мы, допустим, делаем по запросу заказчика шумоизоляцию стояков для того, чтобы минимизировать тот шум, который исходит, собственно говоря, в тот момент, когда там что-то по трубе летит. Вот. Так мы когда вот это шумим, мы же не знаем, какой стояк от застройщика, да? есть ли там прокладки, мы тоже не можем этого гарантировать. Соответственно, чтобы запаковать это все, мы должны разобрать этот весь участок, заменить его на нормальный толстостенный, допустим, участок трубы, да? собрать, Понимая то, что прокладки там стоят, зашумоизолировать его и все. В противном случае, что вы получаете? Шумоизолированную трубу, у которой нет, к примеру, как здесь, прокладки, которая со временем начнет или течь, или с нее просто будет пахнуть. А у вас уже готовый ремонт, все зашито и все. Можно делать, можно не делать. То есть, вот смотрите, если стояк желательно заменить, да, по причине того, что мы действительно не понимаем, что у нас внутри, какие у нас прокладки, есть ли дефекты на трубах, это стоит энную сумму денег, да, и к этому бюджету сантехнической сборки дополнительно будет ну, затратно достаточно, но лучше это сделать, чем этого не сделать, потому что неизвестно, какого качества труба, кто ее монтировал. А вот относительно того, что шумоизолировать стояк или не шумоизолировать стояк, тут уже решение за вами, по причине того, что не так столько дорого стоит работа по шумоизоляции стояка, сколько стоит сама шумоизоляция на этот стояк. Вот. И когда у нас заказчики не понимают, допустим, почему у нас там за шумоизоляцию там трех стояков, к примеру, вышло 60 тысяч рублей, мы на самом деле на это повлиять никак не можем. Потому что шумоизолировать теми материалами, которые были раньше, или теми, которые предлагает нам, к примеру, какой-нибудь магазин там в нашем регионе, ну это просто можно было и не шумоизолировать, по причине того, что эффективности от этого нет. Может быть что-то там и снизит, но действительно это не работает. Профессиональная шумоизоляция, она стоит дорого, так же как и шумоизоляция потолков, квартир, стен и всего прочего. Она стоит дорого, потому что это технологии материалов, которые работают в компоненте друг с другом. То есть шумоизоляция стояка это не просто какой-то материал, который просто отделен, да? Это сначала э, виброизоляционный материал, потом э, шумоизоляционный материал идет. Для чего? Для того, чтобы, э, как сказать, разбить на звуки и разбить на шум. И поэтому используется несколько материалов смежных, которые будут окутывать одеялом эту трубу. Но говорю, если мы эту трубу окутаем, а она была сама ненадлежащего качества, то мы получим на выходе результат, что сборка будет течь либо пахнуть. А у вас уже все это запаковано. И возможности заменить канализационную трубу уже не будет. Поэтому от вас, как от заказчиков, мы не настаиваем на этом. Мы просто вам говорим, что есть такие моменты, они действительно присутствуют. И вам принимать решение заменять канализацию или не заменять. Вам принимать решение делать шумоизоляцию, несмотря на то, что она стоит определенное количество денег. И в общей массе это достаточно емкая цифра. Ну вот. Или не делать. Это ваша сборка, да, это ваша, по сути, потом перспективная ответственность на долгие годы жизни вперед. Давайте разберем различные бренды. Я объясню, почему мы не ставим бренд только ТЦ. Мы ставим Авентроп, мы ставим Клаги, мы ставим Виегу и мы ставим бренд ТЦ. Если бы мы хотели продавать бренд только ТЦ и продвигать его, мы бы этим занимались. Но у ТЦ тоже есть не все а, те решения, которые, с которыми мы готовы согласиться. То есть, как собиралась сборка? Сборка собиралась по принципу, допустим, различных заужений, качества материала и всего прочего. Смотрите, на чем можно сэкономить на этой сборке, как я уже сказал. Можно убрать колбу, да, и просто колбу не ставить, по принципу того, что смотрите, вот у нас есть пластиковая колба, к примеру, которую мы вообще отказались ставить последние несколько лет, по причине того, что бывает такое, что если колбу перетянул, то лопается сама колба, бывает у нее лопается дно у колбы, и мы столкнулись вот с такой ситуацией, когда у нас часть резьбы осталась на детали, а часть резьбы у нас осталась внутри колбы. То есть, соответственно, качество того металла, который используется на вот этих всех соединениях он оставляет желать лучшего. Поэтому, если отказываться от фильтра, то отказываться в принципе от фильтра, не заменять его ни на какой альтернативный материал, потому что хорошего в этом ничего не будет. Дальше. Что касаемо э, самих деталей, э, которые мы используем. Смотрите, э, можно сэкономить и поставить гребенки вместо авинтроп, поставить гребенку ТЦ бренд, но момент какой. Авинтроп является единственной гребенкой, которой можно регулировать напор воды. Все остальные гребенки, они являются только отсекающими, то есть вы ее можете закрыть, вы ее можете открыть. Если вы поставите гребенку ТЦ в центральное примерно положение пропуска воды, то у вас будет создаваться скрип, какой-то такой, знаете, звук, который вам точно не понравится, по причине того, что вы заузили диаметр отверстия выходного для воды и там просто вот за счет этого создается хрень воды и создается некий скрежет, я его назову, звук. Ну то есть что-то такое неприятное, то, то что вам точно не понравится. Что положительного у гребенки Ее можно, Ей можно регулировать поток воды. «Овентроп» у нас выполнен из бронзы, то есть более износостойкий материал по отношению к латуне. Дальше, у Авинтропа это единственный коллектор, у которого нет заужения вот здесь, на Евроконус. То есть, здесь выпускное отверстие на Евроконус, в отличие, допустим, от того же ТЦ, оно а, в одном диаметре. Это а, создает меньше шума, точнее, это не создает шум, который могут создавать другие, допустим, коллекторы. За счет того, что есть где-то заужение участка, где-то расширение участка. Дальше, из положительных моментов у гребенки Авинтроп. Вот смотрите, у нее есть вот такой кругляш, барашек, как хотите, так его и назовите, которым вы регулируете воду и, собственно говоря, перекрываете. У ТЦ он более маленького диаметра. И усилие то, которое необходимо для того, чтобы открутить или закрутить гребенку ТЦ, оно гораздо выше, чем на э, гребенке Авентроп. Что можно еще заметить, отличительная черта брендов. У винтроп. у него сверху есть вот такие кругляши, на которых есть маркировка того или иного потребителя. На гребенке ТЦ нету. Смотрите, вот поставляется она в таком варианте, у нее есть ряд наклеечек на разных языках. Вы откручиваете вот этот винтик сверху, и у вас здесь появляется маркировка ту которую предлагает непосредственно производитель вы клеите сюда наклейку на русском языке и у вас получается уже маркировка на русском языке дальше вы можете перевернуть как, это, как идет завода-изготовителя вот такая вот пластинка вы можете ее перевернуть и ваш коллектор уже становится на горячую воду есть у нас такие обратные клапаны про обратные клапаны я вам тоже уже рассказывал один обратный клапан чуть дешевле, один чуть дороже. Это тоже два разных бренда. А значит, в чем заключается суть вот этих обратных клапанов? Как я говорил, смотрите, у застройщиков сборки стоит вот такого же формата, но он не совсем такой, этот немецкий, он более тяжелый, он более толстый. И разница заключается вот в этих материалах, если говорить о том, что... Вот этот э, обратный клапан от застройщика, который мы сняли с такой же абсолютно сборки. Вот. И э, вот этот обратный клапан немецкого производителя. Они разные по весу. Э, клапан от застройщика весит 106 грамм. Клапан немецкого бренда весит 144 грамма. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь используется больше металла а минусы собственно говоря те которые ставят застройщик детали у них внутри присутствует металлический шток возможно он также латунный но есть такой момент что эти штоки со временем просто выгнивают и клапан клинит и когда у вас клапан заклинит а у вас вот такая к примеру сборка ну во первых ее необходимо будет разобрать а сложность будет заключаться в том что если вы не переделаете эту сборку в том что а вот здесь допустим конкретно вот на этой сборке силами подрядчика-застройщика все собрано на гель. А гель обладает таким свойством, когда вы его на гель собрали, вот есть разборный гель, а есть безразборный гель. Когда вы на гель собрали, то у вас э, становится такое монолитное. Представьте, что вы в резьбу залили стекла просто, вот, и потом в эту резьбу провернуть, собственно говоря, не можете. А если у вас, у вас сборка осталась от застройщика, к примеру, или не в доступе, то, соответственно, вы получите то, что вам надо будет огромный рычаг создавать давление на эту сборку, чтобы ее открутить. Чтобы это сделать, необходим доступ до той ревизии, которая у вас, возможно, просто не выполнена. Значит, смотрите, э у этих шток, он идет э латунный или, может, металлический, он со временем выгнивает, его клинит. Немцы же догадались и сделали просто пластиковый шток. Все. Чтобы это, если даже ну, будет долго использовать, чтобы он просто не сгнил. А теперь мы рассмотрим вариант э, двух немецких брендов. Чем они отличаются? Как я сказал, мы стараемся вот такие бочонки не ставить. Вот, по причине того, что сборка становится уже ну вот, неразборной. Нам надо дойти до какого-то участка и полностью каждую деталь потом откручивать, чтобы снять этот бочонок в случае залипания. У них вообще в обратных клапанах какая проблема бывает? Если вы долго не пользуетесь э, водой, там еще что-то отсутствовали где-то, Клапан может просто залипнуть, и когда клапан залипает, то его надо чем-нибудь ткнуть, вот. но когда у вас сборка собрана целиком, то ткнуть вы собственно ничем туда не можете. Это латунный немец, это бронзовый немец, это тоже винтроп идет. Чем он отличается смотрите, принципиально по форме он больше похож на фильтр, вот этот чуть дешевле, этот чуть дороже. То есть поставить его можно в принципе. Он задачу свою решает, но цена, разница вот этой между материалами, она не так критична. Вы сэкономите там на всей сборке 10-15 тысяч рублей, но, возможно, приобретете какие-то сложности в эксплуатации потом и в сервисном обслуживании. Смотрите, как обслуживается вот этот фильтр, точнее, обратный клапан. Вы его собираете также в сборку, вот. но у него, как у фильтра, у него есть вот здесь ревизия. И вот когда у вас этот шток залип, который внутри, вам надо скрутить вот эту вот гайку и там у вас появляется вот эта пружинка, вот этот шток с резинкой, который перекрывает воду в, в одном направлении. И вот это по такому принципу работает. То есть там никакой не сложный механизм, это все достаточно просто. Плюс какой-то детали, в случае необходимости замены вот этого штока и резинки, вы это можете сделать без проблем. У вас здесь стоит резиночка, вы обратно заменили, закрутили, да, и у вас нет никаких подтеканий, абсолютно ничего нет. То есть вот этот обратный клапан, он оптимальный с точки зрения эксплуатации и каких-то регламентных работ. У этого клапана, в отличие от этого клапана, у него идет повышенная пропускная способность. То есть, если кнуть, вот, допустим, в этот шток, то мы видим сквозное отверстие вот в этом участке. То есть, у нас вода без преград пролетает напрямую. Вот как я сейчас показал, допустим, да, вот видно отвертку. Вот, она у нас пролетает напрямую. И, соответственно, не создается дополнительных шумов. Это раз. Второе, как и коллектор Авентроп у которого нет заужения на евроконус, а это важно, когда вы используете особенно встроенные системы с различными верхними душами, которые у вас большие, и на этот душ вам необходимо то давление, которое изначально у вас входит в систему. Вот эти коллекторы минимизируют э, поток воды, соответственно, его может быть недостаточно для того, чтобы душевые системы работали корректно, и, и вы получили тот эффект за те деньги, которые вы, собственно говоря, изначально планировали получить. Также этот э, обратный клапан, да, он не, не дает возможности э, сквозную проходить воду, потому что там внутри вот такая вот стоит тарелка, которая э, немножко дистанцирована от стенок, этого бочонка, и только по кругу, получается, этой тарелки проходит вода. Здесь же, как я сказал, вода проходит целиком и полностью, без преграды. Что касаемо э, вот остальной сборки, больше в сборке, как я говорил, она оптимальная, там особо менять нечего, тут можно поиграть вот этими деталями, но вы по, по сути э, на этих деталях сэкономите 10-15 тысяч рублей. Если вы уберете абсолютно э, бочонок э, колбу нержавейки, э, гейзер, то вы сэкономите ну, порядка там, 25 тысяч рублей на колбах и на самом фильтре. Вот. Но заменять его лучше не стоит, по причине того, что это не ремонтно пригодно, и это не совсем надежно, так бы, как нам бы хотелось. У нас сейчас на обзоре два фильтра грубой очистки, которые ставятся в стандартной сборке от застройщика. Выглядят они вот таким вот образом. У нас была абсолютно такая же сборка, мы ее разобрали для того, чтобы вам наглядно показать. Выглядят э, так, что дешевый, что дорогой, выглядят, собственно, одинаково. Вот это латунный фильтр, это бронзовый фильтр. Этот неизвестный производитель, это у нас овентроп. В чем, собственно говоря, заключается разница? Первая разница у нас заключается в том, что э, вес этого изделия у нас 105 грамм, который мы видим в обычных магазинах, вес изделия немецкого производителя у нас 245 грамм. То есть на 140 грамм немец весит тяжелее, чем неизвестный мне производитель, который я снял со сборки. Помимо этого, о чем это говорит? Это говорит, что вот в этой бронзовой детали у нее э, увеличенная толщина всех абсолютно стенок. Кто-то может сказать, зачем говорить там, о весе, да, это не определяющий фактор, но вес, он как раз-таки и влияет на то, сколько материала используется э, в этой детали. Эта деталь больше, эта деталь меньше, можно обратить внимание вот примерно в полтора раза. Значит, толщина стенок металла у э, латунного фильтра, который мы видим вот здесь, неизвестного бренда. Очень тонкая по отношению к тому, который мы видим от немецкого производителя. Толщина стенок толстая. А что это значит? Это значит, что ваша сборка со временем, да, или этот фильтр, он не треснет, не лопнет и не потечет. Мы с такими ситуациями сталкивались. Это уже пройденный этап, собственно, почему все это мы и меняем, там другие детали. Что касаемо вообще, в принципе, этого фильтра. Фильтр откручивается. В тот период, когда фильтр засорился, вы можете его открутить, там внутри вот такая сетка. В чем разница, собственно, этих сеток? У а, обычного фильтра, который дешевый, там стоит обычная сетка на 300 микрон. Она из а, обычного черного металла, соответственно, она имеет возможность ржаветь. И, собственно говоря, с ней это и происходит. Внутри фильтра Овенпроп стоит сетка, она сдвоенная, в отличие от той, которая стоит на обычном фильтре. Сдвоенная, и эта сетка идет на 250 микрон, и она выполнена из нержавеющей стали. Что гарантирует вам то, что ваша сетка никогда не прогниет. Через некоторое время можно на обычном фильтре скрутить вот эту сетку, и сетки там, возможно, не будет. То есть, будет какая-то часть сетки, но со временем она... Просто сгнивает, и вы когда снимаете фильтр, сетки-то, собственно, там не было. А если сетки там не было, то, соответственно, у вас пострадала а, либо ваша последующая сантехническая сборка, то есть ресурс тех фильтров, которые установлены после вот этого фильтра, они ресурс уменьшается. Или у вас, если фильтры после этого фильтра никакие не установлены, то, соответственно, вы получаете то, что все ваши форсунки на гигиенических душах, аэраторах, тропических там, душах и всем прочим, они просто быстрее выходят из строя и вам либо обслуживать их сервисно, либо просто заменять. Дальше. Смотрите, почему собственно мы вообще говорим об этом и почему мы собственно к этому пришли. Мы попробовали до этого очень много различных материалов, с которыми мы работали, которые мы ставили раньше. Первое, значит, что с ними происходит через время, эти детали Элементарно просто лопается. Вот у нас, допустим, сборка. Стоит э, кран проходной на посудомоечную или стиральную машинку. В него вкручен э, кран, который у нас также проходной, стоит на э, фильтр питьевой для воды. И вот здесь резьбовое соединение, оно просто треснуло и, соответственно, его оторвало. То есть у нас часть резьбы осталась в одном кране, часть резьбы осталась у нас на другом кране. Дальше, смотрите, с чем тоже часто сталкивались и сталкиваемся. Вот есть такая сборка, допустим, это снято с объекта. Муфта на полипропилене, дальше у ребят не хватило глубины, значит, заглубили глубоко вот эту муфту, и необходимо было поставить удлинитель для того, чтобы вкрутить можно было кран. Ребята вкрутили туда, значит, удлинитель, дальше вкрутили в него э, кран. Несколько лет это постояло, и в итоге лопнуло таким образом. Часть резьбы осталась у нас на вот этом удлинителе, часть резьбы у нас осталась внутри комбинированной муфты. Это о чем говорит? О том, что качество материала, руки, которые это монтировали, это все влияет на долговечность и работоспособность системы. Дальше смотрите, вот частая деталь, которая у всех поголовных подводит, это комбинированная муфта с наружной резьбой. Вот эти муфты, это снято с наших объектов, это муфты были от застройщика, на которые мы в свое время накручивали краны. Они просто со временем лопались и, собственно говоря, отпадал тот кран, который был на них навернут. А это гарантированная протечка воды, как, собственно говоря, произошло и у меня. Навернутый кран, муфта, муфта лопнула, часть резьбы осталась внутри крана, кран упал и здесь под полным напором вода вылетает просто из этой муфты. И вам никакая система уже от протечек не спасет. Что мы стали делать? Мы стали использовать Муфты со внутренней резьбой То есть это те муфты, у которых резьба сейчас не выходит из самой муфты да, А она в глубине муфты И мы стали вкручивать в них Первично значит, мы стали вкручивать в них вот такие переходники Для того, чтобы убрать риск растрескивания вот этого металла Который стоит на этой муфте Мы стали ставить вот такие переходники А в итоге оказалось, что переходники Те, которые мы ставили наших производителей там местных да, они также лопаются, и вот у нас эти детали, они, собственно говоря, собираются. Вот у нас деталь удлинителя, который, собственно говоря, также лопнул. Поэтому мы сейчас пришли к тому, что мы в муфту, комбинированную со внутренней резьбой, обязательно ставим бронзовый фитинг, вот такой вот переходной немецкого производителя, который также идет толстостенный. Все материалы, которые, ну, я скажу отечественного производства, на самом деле это Китай и все прочее, они тонкостенные и непонятно из какого материала. Заявлено, что это у нас латунь, но, тем не менее, это все очень быстро приходит в негодность. Дальше есть вот такие краны. Вот кран, допустим, вот кран. На этом кране написано, что это Made Италия. Этот кран куплен в обычном строительном магазине. Мы Этот кран, он абсолютно почти новый. Он простоял примерно на водосборке примерно где-то месяца два. В итоге обнаружилась протечка этого крана, кран не перекрывает воду. То есть у него проходит вода в этом направлении, когда вы закрываете вот этот шток, и внутри шар заворачивается, то также у него идет стравливание. Ну вот я сейчас стравливал воздух, а там идет стравливание воды. Вот. Хотя кран новый куплен в магазине строительном, это ну, с маркировкой и Италии. То есть то, что мы покупаем у местных магазинов и у каких-то там производителей, оно оставляет все желать лучшего. Дальше смотрите. Объясню, почему мы не работаем со сборкой, которая стандартная на полипропилене, если кто-то не знает еще. Внутри этой сборки могут создаваться искусственные там заужения. То есть если мастер, который работал с полипропиленом, чуточку передержал деталь, там принцип какой? Берется утюг. Берется одна деталь, вторая деталь нагревается, и друг друга, собственно говоря, вставляется, спаивается тем самым. Может возникнуть внутри заужение. А вот здесь заужение мы создали искусственным образом, специально для образца. Вот здесь, на этом трубопроводе, мы сняли этот участок от застройщика. То есть вы должны понимать, то, что вам поставил застройщик, да, оно, точнее, не застройщик тут поставил, -то, собственно говоря, а подрядчики застройщика. Там обычные также люди, человеческий фактор, передержали отверстие. Вот здесь оно заужено достаточно хорошо. Это все наглядно сейчас видно. Вот. Мы вырезаем вот такие участки от застройщика по причине того, что вот эта деталь, она просто перепаяна. Видно, что действительно руки э, мастеров, которые выполняли эту работу, они оставляют желать лучшей подготовки. Вот. Соответственно, эти соединения, они просто начинают течь, э, как на этом видео. Смотрите, также мы стали использовать очень много меди. Медь мы используем, вот в данном случае, образец под пайку. Мы используем медь под пресс. Смотрите, разница в чем? Медь под пресс. У нас есть фитинг, у нас есть труба. Внутри этого фитинга э, есть пару резиновых прокладок. Ну, они относительно резиновые. Это я вам говорю для того, чтобы вы понимали, собственно говоря, из чего они состоят. Но, возможно, там и не резина. Объясню почему. У нас на этих э, фитингах есть маркировка. Вот зеленая – это на водоснабжение. Есть также э, маркировка желтого цвета. Это на газовое оборудование устанавливается. То есть, в Германии разведено все вот таким методом. Просто ставится деталь, дальше эта деталь опрессовывается и получается неразъемное соединение. Важно что учесть то, что специалисты, которые работают с этим материалом, они должны дать техно... знать технологию, технологию именно чего. Если они квалифицированные специалисты, они ставят маркировку на в тот момент, когда они надвинули деталь, обязательно должна быть стоять такая черточка маркером, по которой в случае любой не в штатной ситуации приезжает специалист, представитель бренда, и если у вас нет маркировки никакой, то, соответственно, он говорит о том, что собирали не специалисты. Это такое внутреннее понятие, для чего, собственно, они это сделали, для того, чтобы выявлять, кто собирал сборку, спец или не спец. Что хочется сказать меди, которую мы используем вот в том коллекторном узле, да, когда вот она красиво вся трубка не разведена, есть несколько вариантов, точнее два, сборки, собственно говоря, этой меди. Мы предпочитаем более дорогой, и я сейчас объясню, почему. Вот смотрите, есть вот такой метод, а есть вот такой вот метод. Разница в этих системах заключается в том, что эти идут под пресс, это идут под пайку. Но что мы можем видеть на этой системе? Вот здесь на углу, с одной и с другой стороны, вот этот угол лопнул. Почему это произошло? Потому что, когда производится пайка, где-то может создаваться дополнительное напряжение, где-то кто-то может эту пайку где-то подогнуть, если это будет необходимо. И вот в этот момент создалось напряжение. Труба сколько-то стояла, потом она просто лопнула. Как происходит сборка вот этого именно пресс-системы? Вы полностью собираете всю сборку. И когда вот вы все собрали, и когда все уже у вас готово, за счет того, что здесь есть резиночки, смотрите, вот эти детали держатся и не выпадывают. И это нам позволяет собирать сборку, уже полностью готовую, но еще не опрессованную. Где-то что-то при необходимости, допустим, довернуть какую-то деталь. Что-то еще с ней сделать. А, к примеру, вот. У нас есть здесь резьбовое соединение. Дальше мы вставили. У нас это все висит. Нам надо зачем-то повернуть вот эту вот деталь. Мы ее можем повернуть внутри а, вот этой муфты. И после того, как у нас полностью вся сборка собрана, мы опрессовываем именно всю сборку. То есть мы ее... Запрессовали всю абсолютно. В этом случае, когда мы вставляем деталь в деталь, то мы вынуждены эту деталь припаять, чтобы она держалась. И только потом, когда у нас припаяна деталь, мы вставляем вторую деталь и также ее припаиваем. И когда это происходит, нам когда-то надо, допустим, где-то подогнуть что-то, мы подгибаем, тем самым создаем напряжение внутри какого-то участка. Здесь же, говорю, в той э, пресс-системе, да, более выигрышно у вас э, на ход ноги есть, Варианты на подвижку это раз, плюс ко всему система остается всегда не в нагрузке, то есть вы ее всю полностью собрали, запрессовали и у вас система стоит без напряжения внутри себя. Почему мы не ставим вот такие краны? Ну вот потому что вот и не ставим собственно говоря. Вот краны также непонятного производителя они также лопаются дают полностью трещину по всем бортам и собственно говоря когда надо будет перекрыть кран вы его элементарно просто не перекроете почему мы пришли к бренду вообще собственно tc это что говоря о э, вот этих системах до да? радиальной радиальной запрессовки почему ТЦ, почему, допустим, не какой-то другой бренд? Потому что мы увидели в этом бренде огромный потенциал в связи с тем, что этот бренд дает комплексное решение с точки зрения инсталляции ТЦ, профиля ТЦ, сервисного центра, который у нас также есть по ТЦ, да, и мы можем с гарантией того, что эта сборка не будет подводить, ее спокойно собирать на долгие годы. Раньше, смотрите, мы пользовались таким материалом, это назывался металлопластик. Пластик сверху, контур алюминия и внутри пластик. Поэтому он, собственно, и называется металлопластик. Труба одного диаметра, фитинг, в который вставляется труба абсолютно другого диаметра, то есть в этом участке у нас создается заужение. Дальше мы накидываем вот эту вот гайку, да, и как бы вроде бы все собрано. Но такие сборки подойдут вам для дачи, для какого-то такого неответственного момента, где у вас давления в трубах нет, высокого. Да, это все стоит, но тем не менее это может все просто разлететься. Не очень хорошо себя показали эти системы. Поэтому со временем мы перешли на систему, которая у нас идет под пресс. Внутри этой втулки, так же как и на бренде VIEGO, есть резиночки уплотнительные. И вот в эти резиночки уплотнительные, на тот шток, который у нас есть, надвигается вот эта труба. Ну там или фитинг надвигается на трубу. Опять, что мы получаем? Мы получаем трубу одного диаметра, а выходное отверстие из вот этого фитинга другого диаметра. То есть мы получаем то, что у нас система может шуметь, мы получаем то, что у нас из-за заужения давления те сейчас системы, которые мы используем, там, как я уже говорил, верхних больших душев, допустим, да, или каких-то продуманных систем, таких как Гроя, у которых действительно внутри, если вы разрежете лейку пополам, вы увидите, что там внутри не пусто. Я думал, что там пусто, но там не пусто. И это тот момент, когда это про технологии. То есть про то, как вода поступает туда, смешиваясь с воздухом и все прочее. Если в системе воды будет недостаточно, ваши дорогостоящие души не будут работать. Вот Этого можно избежать, если использовать ту систему, допустим, как ТЦ. Что в ТЦ? Смотрите, у ТЦ есть фитинг. Он одного диаметра. И у ТЦ есть труба. И она в точность такого же диаметра, как этот фитинг, она не вставляется сейчас в эту трубу. То есть нельзя вставить для того, чтобы... Вот в эту трубу вставить вот этот фитинг, необходимо расширить трубу. То есть туда вставляется расширитель, который расширяет трубу. И только после того, как вы трубу расширили, вы можете ее насадить на вот этот фитинг и потом надвинуть гильзу. Здесь у нас металлопластик, это сшитый полиэтилен. То есть полиэтилен он выдерживает более высокое давление, чем металлопластик. Тут также есть алюминиевый контур. Но контур алюминиевый здесь используется для чего? Для того, чтобы мы могли трубу а, загибать без, а, без каких-то, допустим, последствий, чтобы мы могли а, создавать определенный радиус. Потому что если на шитом вот как вот в этой сборке, у которой тоже внутри есть, между прочим, заужение, это другой бренд, у нее нет а, вот, алюминиевого контура, то сборка, получается, у нас как бы а, она не, как не дает возможности создать те загибы, радиусы и все прочее, то есть с ней неудобно просто элементарно работать. Поэтому ТЦ об этом позаботилась и сделала нам алюминиевый э, контур. Но момент какой, смотрите, а, разница в тех мастерах, которые собирают эту сборку. На работе также можно сэкономить. Но что можно получить? Вот это правильное соединение сборка. А, в этом моменте мы видим, что у нас гильза надвинута полностью до фитинга. И вот эта вот белая юбка нам показывает на то, что у нас труба надвинута до этого фитинга, а гильза полностью не задвинута. Чем это плохо? Собственно, нам производитель говорит о том, что так ни в коем случае делать нельзя, по причине того, что внутри трубы, как я сказал, уже а, присутствует а, алюминиевый контур. И вот этот алюминиевый контур, он должен не надвигаться до самого основания фитинга. Он стоит с разрывом. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот эти два разных материала не имели вообще воздействия, там, соприкасаться, чтобы один и другой никак не воздействовал. Так как у вас здесь идет вода, это может быть излишняя влажность и все прочее, они просто начнут окисляться и разрушать вот этот фитинг. То есть это соединение неправильное. Эта сборка была выполнена на объекте, мы ее полностью сняли и перевыполнили на вот такое, на такую сборку. Заказчик заплатил первым специалистам и еще заплатил поверх нам. В чем, собственно говоря, суть? Они надвигали не специализированным оборудованием. То есть инструменты, которые они использовали, они были неподходящие. Соответственно, они не смогли просто надвинуть по-нормальному. Вот, Они не смогли нормально, там, допустим, соединить этот участок. У заказчика как бы сборка собрана, но собрана некачественно. Мы предложили заказчику оставить эту сборку по причине того, что он уже потратил на нее деньги. Но есть вероятность ту, которую, собственно говоря, нам гарантирует производитель, что из-за того, что сборка собрана именно таким образом, гарантий никаких на эту сборку нет, а, вероятнее всего, с годами просто этот участок будет разрушаться. Вот. У нас также есть э, сборка, не сборка точнее, а в разрезе у нас есть один угловой элемент, э, вот этот действующий стоял, он видно внутри черный, окислился, этот новый. Значит, в чем разница у этих двух деталей? Uh, у этих двух деталей у них есть такой момент. Вот у детали, которая неизвестна мне производителя, здесь острый угол. Uh, и этот острый угол, uh, он у нас достаточно тонкий вот в этом участке. Здесь у ТЦ у них также острый угол, но здесь идет утолщение этого участка. Для чего? Для того, чтобы если, ну как говорится, вода, камень точит, да, если она и будет точить, то здесь увеличенный вот этот внутренний радиус. Uh, и вот этот внутренний радиус, он увеличен не внутрь, а он увеличен сюда, наружу изделия, для того, чтобы не создавать там дополнительных завихрений и каких-то шумов. Здесь у неизвестного мне производителя, вот здесь, идет утолщение. Но утолщение сделано не специально. Утолщение сделано по причине того, что с этой стороны они проходили этот участок, и с этой стороны они также проходили этот участок, просто не допроходили. У ТЦ видно, что выточка полностью. Здесь никакого напряжения в, в, в этом углу создаваться не будет, здесь же будет создаваться напряжение. То есть вода будет сюда прилетать просто и возможен какой-то дополнительный шум. Вот. То есть когда мы говорим о том, что заменить что-то на более дешевое, допустим, да, как-то сэкономить эту сборку, мы ее, честно говоря, не можем принять за вас решение, как за, за наших заказчиков, на чем собственно говоря сэкономить хотите вы можете поменять вот эти допустим вы можете сэкономить там 10-15 тысяч рублей там не знаю можете поставить вот такие детали да и вы тоже сэкономите там какие-то деньги не рекомендуем однозначно ставить какие-то абсолютно другие фильтры лучше вообще тогда фильтра не ставить чем ставить фильтры которые вы не сможете обслуживать или которые могут лопаться то что мы вам говорим для замены это не придуманная история это, собственно, видео как раз-таки для вас, для того, чтобы вы немножко больше разобрались, да, сидя у себя в комфортных условиях, возможно, дома. Чтобы вы немножко больше разобрались в том, что мы вам доносим на наших встречах. Чтобы вы понимали, что действительно все эти ситуации жизненные, все это происходит, качество материалов оставляет желать лучшего. И та сборка, к которой мы пришли спустя 4-5 лет работы... Мы понимаем, что на текущий момент времени, на 22 год, да, это оптимальное решение топовых а, материалов, которые можно использовать. Если у нас будут какие-то замены по сборке, они будут вынуждены с точки зрения того, что если какой-то бренд откажется возить в Россию там, по какой-то причине тот или иной материал, то замены будут вынуждены. Вот. И а, в этих заменах а, мы постараемся подобрать тот материал, который опять же будем говорить топового качества но так или иначе если честно мы долго к этому шли и что-то менять там и убавлять никакого смысла ну вот честно говоря я это и не вижу потому что если говорю если бы мы хотели продавать для вас только с целью заработать на вас допустим мы продавали бы вам бренд tc допустим да и были бы просто монополистами по этому бренду, чтобы вы его покупали в больших объемах, мы бы вам наставляли всяких разных деталей и фитингов, да? у нас такой задачи нет. Мы используем а, различные бренды по причине того, что действительно мы понимаем, что у ну вот это решение ну, не очень, да? мы понимаем, что вот, Авентроп лучше допустим, дает решение, чем ТЦ. Хорошо, давайте заменим. У нас нет ни, ни с какими производителями каких-то договоренностей, что мы продвигаем их бренды, нет. У нас просто есть четкое понимание. У нас есть понимание того, что у нас присутствуют на территории нашего региона э, сервисные центры, да, у нас есть инженерные центры, которые устанавливают эту сантехнику на ваших объектах. Вы это просто должны понять, что оптимальнее решения на текущих момент, к сожалению или счастью, у нас нет. Надеюсь, я помог вам разобраться э, в этом всем многообразии деталей. Надеюсь, я вам помог определиться с выбором. Вы можете еще раз пересмотреть это видео. Оно получилось достаточно емкое, я это понимаю. Но я старался максимально дать вам подробно развернутую информацию, ту, которую, возможно, я либо наши менеджеры не дадут вам э, в сжатое время проведения встречи. Как я уже сказал, вы сейчас в более комфортных условиях все это дело посмотрели. Можете обсудить это, можете отправить это друзьям, чтобы они посмотрели. Но я говорю, задача сделать тот фундамент, на котором, собственно, строится весь хороший и функциональный ремонт на долгие годы. Все, спасибо, до свидания.